радуйтесь этому вот смотрите допустим человек не хочет хочет очень сильно кушать а еды нет он мечтает о еде это разрывает его кокон а если он говорит так о такая вкусная еда бывает ха, -ха, -ха, -ха, -ха» и после этого кушает ее и делает так «М -м -м -м, какая вкусненькая то происходит реализация дальше с чувствами смотрите видео какое-нибудь в этом видео очень сильно мужчина обижает женщину. Эти чувства переполняют вас, и у вас не происходит реализация. Вам, по идее, нужно что-то для кого-то сделать. То есть, по идее, это реализовывается вот так. Вы берете тряпку и в честь своей семьи вымываете свою квартиру сына там, или свою квартиру, где вы живете. Ну и есть второй вариант. Вы начинаете удивляться. Чему? Вот, и так бывает. вот И такое происходит. Не забывайте реализовывать это тремя элементами. Первый элемент называется радость от физического тела. Второй элемент удивление от чувств.